Всем привет! Меня зовут Александр Николаев, но вы скорее знаете меня под псевдонимом Джастер. Если мы с вами еще не знакомы, самое время это исправить. Мы приглашаем тебя, тебя, тебя, в общем всех инди-разработчиков на акцию поддержки проектов сообщества XGM. Акция будет проходить на этом сайте ровно через неделю. Да-да, самое время расчехлить ваши самые уникальные идеи и прототипы и показать, на что вы способны. В рамках этой акции мы отберем 4 проекта по уникальным номинациям и поддерживаем небольшой денежной суммой. А? Всю необходимую информацию вы можете получить, пройдя по этой ссылке. Спешите! Осталось неделя до старта.